Человек по мощности намного порядков выходит за пределы земли. Скажите, парадокс. Как-то вот человек, имея такую мощность, кое-как концы с концами сводит здесь на земле. То есть, как он так может жить, имея такую мощность? Ведь это же для него вообще нет проблем решить любую задачу своей жизни при такой-то мощности. Куда уходит вот эта вся мощность? Куда надевается? И вот в одной аудитории мне человек сказал э, мудрую вещь. Говорит, как куда? На трение уходит. И знаете, это действительно так. В точку. Когда смотришь, как ссорятся мужчина-женщина, знаете, если поставить вот какой-то гипотетический счетчик расхода энергии, то можно увидеть, как миллионы киловатт энергии моментально исчезают в пространстве во время этой ссоры, Даже небольшой. То есть это любой конфликт, любое неприятие, осуждение, зависть, обида и так далее. То есть негативные все качества съедают и съедают и съедают огромную, бесконечную мощность энергии человека. В результате он настолько быстро истощается, что живет буквально на какой-то 0,0,0,0 в периоде проценте от той мощности, которая в нем есть. Естественно, от, на такой мощности, которая 0,0,0, там единица в периоде, Жить довольно сложно, и вот человек перебивается, решает, с трудом решает свои задачи, своего здоровья, своего быта, своего материального благополучия. То есть он просто бездумно, невежественно тратит свою удивительную мощность. Разбазаривает ее в течение жизни. Каким образом? Разными способами. Во-первых, он достаточно успешно, достаточно успешно занимается членом вредительства. То есть тело свое насилует так, пожалуй, как никто. Ни одно животное так не относится плохо к своему телу, как к человеку. Человек курит, человек пьет, человек перегревается на солнце, лежит до покраснения, а то и до посинения. Человек загоняет себя в сложнейшие какие-то ситуации, устраивает себе мощнейшие стрессы. То есть он занимается таким мощным членовредительством, что достаточно быстро Истощается и его организм, рассчитанный даже по э, данным ученых, то есть как минимум на 150 лет, а это, это, просто, это данные ученых, которые опираются только на физиологию. Академик Павлов, в частности, говорил, человек даже в нынешних условиях может жить 150 лет. Это его норма. Так вот, человек, ну, который может жить сотни лет, с трудом проживает несколько десятков лет и уходит со сцены. Вот как человек издевается над своим родителем. Это удивительно. Друзья мои, давайте вот с сегодняшнего дня более мудро будем использовать свое физическое тело. В 40-50 лет терять сексуальную привлекательность Стремление к другому полу это просто катастрофа. А мы сегодня видим такое, что мужчины за 40 лет уже более 30% это болеют простатитом. Женщины уже в 40 лет получают, э, входят в состояние менопаузы и прекращают э, свои детородные функции. Но это совершенно ненормально. Это то, что сейчас идет повсеместно. То есть мужчины и женщины перестают быть мужчинами и женщинами где-то после 40. Это вообще катастрофа. А все почему? А потому что сознательно никто не занимается вопросами своего физического здоровья. Никто не занимается вопросами сознательно не занимается вопросами раскрытия женственности, раскрытия мужественности. То есть нет таких методов, нет таких практик, нет таких общественных каких-то институтов, которые бы помогали человеку это осознать и идти в этом направлении. Так, друзья мои, если этого нет в обществе, может быть, самим стоит заняться? Если общество о вас не заботится, так надо самим, может быть, заниматься? Если вы хотите быть счастливыми, если хотите иметь здоровье на долгие годы, а не умереть в страданиях и болезнях, видя страдания и болезни своих близких и детей, может быть, хватит идти вот по этому тупиковому пути. И вот я сказал о энергетической мощности человека. Для того, чтобы вы помнили, кто же вы есть на самом деле. Насколько глубоки ваши возможности. Насколько глубоки эти удивительные ваши ресурсы. Огромные, бесконечные. И их нужно просто использовать. И все это в нашем сознании. И все это нам под властно. Это все находится в наших руках. Я сказал только о физическом теле. А сколько мы вреда наносим психики, а сколько вреда мы наносим энергетики. И зачастую это делаем сознательно даже. Зная, что это вредно, зная, что это создает проблемы, мы продолжаем это делать. Ну, например, женщина негативно относится к мужчинам. По каким-то причинам. Или мама воспитала с таким вот мировоззрением, или сама обожглась и имеет обиду на мужчину. И вот она идет по жизни с обидой на мужчину. Она одинока, или если есть муж, то качество отношений плохое, но она, она знает о том, что у нее есть обида на мужчин. И она же продолжает жить и э, в этом состоянии, разрушая себя, разрушая все вокруг себя, разрушая жизнь своих детей, если они у нее есть. То есть осознавая эту проблему, тем не менее, человек идет вот таким путем. Или вот вчера э, я выступал, и там такой разговор прозвучал э, между двумя женщинами. Когда я говорил о системе ценностей, э, и говорил, что детей нельзя на первое место ставить, потому что это разрушает жизнь и детей, и родителей. Одна женщина другую спрашивает, а у тебя кто на первом месте? И та с вызовом говорит, конечно, дети. То есть она это сказала с вызовом и с уверенностью, что она права, совершенно не желая задуматься о том, что... Она делает. То есть а она творит зло на этой земле. Творит зло для себя, для своего любимого человека, если он у нее есть. Для своих детей, для своего рода и для всего человечества. Потому что каждый человек это часть этого мира. И его состояние обязательно влияет на все общество. То есть она сознательно творит зло и еще гордится этим. Это же какое надо иметь сознание, это же какие надо иметь чувства, это какую же надо иметь ненависть к человечеству, к себе, чтобы так утверждать себя. И вот таких примеров достаточно много. Люди знают о том, что это нельзя, но продолжают делать сознательно вредя своему телу, своей душе, своей психике и окружающим людям. Вот куда уходит величайшая бесконечная мощность человека. А если бы человек использовал хотя бы 1% от своей мощности, ему не было бы равных на Земле. По его здоровью, по его проявлению в жизни, по его благополучию. Один процент. Это вот э, есть книги книге Нила, Нила Дональда Олша э, Беседы с Богом». Но вот там приводятся так, такие слова. Бог говорит Олшу. Если ты хотя бы одни сутки прожил в истинном понимании, кто ты есть на самом деле, Одни сутки. Ты бы решил все задачи, которые есть на Земле. Понимаете? Всего одни сутки. Друзья, мои, давайте начнем с минуты. Пусть хотя бы каждый проживет несколько минут вот в таком состоянии в день. Потом это нужно несколько минут увеличивать, увеличивать, довести хотя бы там на несколько десятков минут в день. Давайте пойдем в этом направлении. И вы увидите, каков удивительный результат. Проснулся, например. Вот давайте. Просто маленькую зарисовочку. Это как раз тема. Давайте от лица женщины То, что Мы сегодня будем постоянно, обязательно учитывать вот половую принадлежность. Итак. Проснулась женщина. И не соскакивается сразу, как угорелая там сам собираться и так далее. Несколько секунд полежала и вспомнила простую вещь, простую мысль, которая должна звучать в каждой ее клеточке. И вот она мысленно эту идею, эту аффирмацию произносит, вспоминая. Я пришла в эту жизнь чтобы любить мужчин. И несколько раз это произносит. Я пришла в эту жизнь, чтобы любить мужчин. Вот представьте, вы просыпаетесь с такой мыслью. И все, дальше вставайте, дальше делайте все, что хотите. Но вот эта мысль, если вы ее регулярно произносите, она позволит вам уже через какое-то время ощутить удивительное состояние. Вообще-то практика. Полгода каждый день, пожалуйста, произносите эту фразу, и вы тогда пробудите каждую свою клеточку для того, чтобы она вспомнила, зачем она здесь на земле. А дальше вы одевались, одевайтесь как на свидание с мужчиной. От трусиков до волос. Все должно быть направлено на то, чтобы встретиться с мужчиной. Даже если этот мужчина находится рядом. Неважно. Вы выходите в мир, как на свидание. Вы выходите в мир для того, чтобы дарить красоту, свою женственность. Вы не бежите трудиться, вы идете в мир, чтобы раскрыть свою женственность. В этом ваша главная задача. То пространство, где вы трудитесь, это пространство раскрытия вашей женственности. Попробуйте так посмотреть на это. И тогда все то, что вы будете делать, как вы будете одеваться, как вы будете выходить, как вы будете идти. Это будет совершенно уже другое состояние. И в организацию, на работу придет уже другая женщина. Это как в фильме «Служебный роман». Придет не мымо а придет от бедра. И другое видение, другое понимание, другие ощущения, другая реакция всего мира на это. Вот что значит вспомнить, кто ты есть, и так жить. И в течение дня вспоминать иногда, что я пришла в эту жизнь любить мужчин. И каждого встретившегося мужчину, каждого встретившегося мужчину Нужно заметить, что это мужчина. Это первое, что нужно заметить. Для многих это проблема. Во-вторых, нужно отметить в нем что-то хорошее. Это еще более сложная задача. Начните хотя бы с шапки, там, с ботинок. Потом, глядишь, и что-то другое разглядите. Глаза, например. Третье, давайте третье, каждому встретившемуся мужчине подарить любовь. Двоеточие, двоеточие. Мыслью, взглядом. Улыбкой, словом, прикосновением, поцелуем или телом. В зависимости, в зависимости от условий и отношений. И если вы в течение дня, в течение дня встретите сотню мужчин и каждому из них подарите капельку своей любви в любой форме, за день накапает уже достаточно много. И к концу дня вы будете уже другой женщины, ваша женственность прирастет и вы домой придете уже в другом состоянии, и муж, если он есть, он вас оценит уже по-другому, он что-то вам подарит, ту же улыбку, тот же поцелуй и так далее. То есть он обязательно заметит изменения в вас. Эти примеры уже настолько э, известны, настолько проявлены, что это действительно так. Вот и каждый день, каждый день, делая такие шаги, вы все более и более увеличиваете свою женственность, раскрываете ее, проявляете ее, реализуете ее. И ваша жизнь начинает приобретать все более яркие, счастливые краски. Вот. Просто все. Но каждый день. Без праздников и выходных. Вот таким образом Раскрывая себя, вы будете изо дня в день увеличивать свою мощность, восстанавливать то, потерянное с детства, потерянное в юности, потерянное в молодости. Будете постоянно наращивать свою мощность как женщина. Уважаемые мужчины, к вам тот же самый процесс, только в отношении женщин. Mm-hmm. <laughs>